Всем привет! Вы на канале Зашумим. В сегодняшнем ролике мы с вами рассмотрим пример шумоизоляции автомобиля Kia Carnival 2022 года. Это последний кузов, последняя модификация. Этот автомобиль приехал к нам из Кореи. Это корейский вариант этого автомобиля. Мы его сейчас разобрали и мы можем посмотреть, как в корейских автомобилях устроена штатная шумоизоляция. На полу у нас есть, ой, на крыше, точнее, у нас есть несколько шумоизоляционных элементов штатных заводских. На задних арках у нас есть штатные заводские материалы. Есть вот в кое-что. Отличная дырка в арку, в улицу. То есть вот там у нас дырка. На полу в салоне уже нанесены какие-то материалы. Это не российские материалы. Это, скорее всего, в Корее там кто-то что-то сделал. Он похож на резину, то есть верхняя часть – это резина. И с обратной стороны что-то похожее на мастику, ну, как в нашей виброизоляции. Он достаточно тяжелый материал, но очень пластичный. Возможно, он как виброизоляция хорошо работает, но с точки зрения шумоизоляции, наверное, эффекта никакого не несет, так как автомобиль приехал к нам с тем, чтобы мы сделали здесь все-таки шумоизоляцию нормальную. Итак, мы сейчас демонтируем вот эти датопокрытия, вот которые здесь есть, и начнем носить наши материалы. Об этом уже позже. <coughs> Демонтировали все материалы предыдущие, подготовили кузов к нанесению. И вот все слои в салоне у нас уже готовы. Крыша у нас обработана и собрана. Там два слоя. Это виброизолятор Viper и поверхний слой шумопоглотителя SoftWave. Багажный отсек обработан в два слоя. Значит, это виброизоляция. Здесь у нас нанесен первым слоем Viper и вторым слоем шумоизоляционный материал Raptor. Это вот от этой части и вот до той. Там выбор этого материала связан с тем, что вот по этим местам идут у нас направляющие для сидений, и эти сидения двигаются вперед-назад, и зазор там буквально по полтора-два сантиметра, поэтому мы выбрали более тонкий материал. А боковины и арки задние обработаны в нашем стандартном варианте: это виброизолятор Атом и поверх него шумоизоляционный материал Блокшот. А также мы не забываем про акустические ловушки, которые у нас находятся в скрытых полостях, что с правой, что с левой стороны. А передняя часть кузова у нас обработана в нашем стандартном варианте. А здесь у нас верхний слой заключительный – это акустическая мембрана-блокатор, под ней у нас интегра, а первым слоем виброизолятор – комфорт мат-атом. А эта зона у нас заканчивается вот здесь вот. Вот отсюда начинается второй ковер. А та зона нам позволяет нанести более толстый материал, для большей эффективности. Ну и, как обычно, мы все материалы загоняем максимально далеко под торпеду. Сейчас мы соберем салон и приступим к шумоизоляции дверей. Салон мы собрали и перешли к заключительному этапу. Это у нас шумоизоляция дверей. Двери у нас делаются в четыре слоя. Там На дальнем фоне у нас виден первый слой виброизоляции Viper. Второй слой у нас в дверях это шумоизоляция Integra. И третий слой на металле двери, это у нас такой же материал, как и первый. Это виброизоляционный материал интегра. И заключительный слой материала, это у нас шумопоглотитель SoftWave 15. И мы закрываем практически всю поверхность, ну, исключая место под динамик, ну, соответственно, подключение проводки и ручки.